Очень сложно читаемая книга. Не сложно, хотя есть сложная отчасти тоже, сложно читать. И очень двоякий когнитивный диссонанс, когда ты ее читаешь. Обычно книга тебе либо нравится, либо не нравится. Ну, бывают, конечно, еще ситуации, когда ты сначала читаешь, тебе не нравится, не нравится, не нравится а потом с середины начинают очень нравиться. Ну, к примеру, так было с Айн Рейн, Атлант расправил плечи, когда ты 500 страниц вообще не понимаешь, о чем книга, а потом тебе начинают резко открываться какие-то смыслы. По крайней мере, у меня сложилось такое, они впечатление. Здесь же странная ситуация, ты читаешь, и у тебя одновременно тебе увеличивается и твое негативное отношение к книге, и твое позитивное отношение к книге. Поэтому погнали разберемся. Давайте разберемся сначала о концепции, которая пишет Канеман. Он определяет у нас в голове две системы. Система 1 и система 2. Система 1 у нас определяет за наши безусловные реакции, которые сформировались в результате нашей эволюции, в результате того, что наш мозг пытается упаковывать и быстро обрабатывать информацию, экономя всю энергию. Система 2 это та система, которая отвечает за наши аналитические способности. Это то, где нам надо посчитать, 17 умножить на 24, и то, что мы не сможем быстро делать на интуитивном уровне, ну, хотя есть некоторые люди, которые это делать могут, но это больше редкость, чем правило. В среднестатистическом таком уме, как у меня, быстро перемножить два этих числа у меня не получится. Поэтому вот эти две системы во всей книге они рассматриваются как они приводят к нашим когнитивным искажениям. Зачем нужно читать эту книгу? Книга начинается с очень простых когнитивных искажений, которые есть у каждого из нас. Это оптические иллюзии, текстовые какие-то э, формулировки, которые приводят нас к определенным выводам. Зачастую неправильным. В этом и смысл этих иллюзий. Но по мере и по ходу движения книги эти концепции довольно сильно усложняются. Книга довольно большая, этих концепций очень много. И каждый для себя найдет то, где он ошибался что в этих концепциях интересного и что неинтересного. В самом начале первая глава посвящена вот как раз самим искажениям и обоснованию, описанию этих двух систем, исследованию, как проводились какие-то опыты. Она такая себе вводная. Потом идет... Целых три главы, в которых начинаются описываться определенные законы и дается им определенное название. Закон малых чисел, эффект прайминга, стремление к среднему. Очень интересная, кстати, концепция, она больше всего мне понравилась. И все они описаны, некоторые из них пересекаются. И для каждого из них авторы с командой строили определенные эксперименты. И всем вот этим эта книга просто прекрасна. Она дает название всем нашим когнитивным искажениям. Мы сможем классно обосновать и какие-то придумывать контрмеры. В конце каждого раздела и каждой главы классный инструмент ⁇ это список вопросов, как нужно ставить для себя вопрос в той или иной ситуации, чтобы не попасть в это когнитивное искажение. Что же плохого в этой книжке? Все концепции, которые здесь исследованы, они очень сильно размазаны в теории. То есть, что имеется в виду? Много приведено каких-то статистических фактов, с кем проводилось исследование, когда оно проводилось, с какими выборками, что лежало в основе, как это исторически сложилось и много всего другого. То есть, С моей точки зрения, это очень лишняя информация и без того в сложную книгу. Вторая часть, которая мне здесь очень не понравилась, это базовые знания, которые нужно знать для того, чтобы читать некоторые вещи. Даже при том, что я учил в университете теорию вероятности, но очень давно, сейчас я уже какие-то вещи не помню. Но здесь оперируются именно этими понятиями. Причем в некоторых местах оперируются такими понятиями, которыми ты даже без гугления каких-то формул не можешь понять, как это считается. Ну то есть вероятность подбрасывания монетки это очень просто. Там есть более сложные концепции, которые изложены. Ну либо я так плохо помню теорию вероятностей я завис такой. К -к -к -к. Следующая часть, которая тоже касается теории вероятностей, это манипуляции с числами. Это, к примеру, что вы выберете? Получение 160 долларов с вероятностью 11.36 или 40 долларов с вероятностью 35.36. То есть ты сразу не можешь и не приводится в книге информация о том, какие там вероятности. То есть тебе фактически надо, по сути, взять калькулятор, пересчитать, потому что в голове это разделить невозможно. Это раз. Во-вторых, возможно, это, конечно, прием для того, чтобы дать понимание, что человеку сложно принимать решения без подручных средств и вот эта вот разница между работой системой 1 и системой 2, потому что интуитивно мы выбираем как раз вот неправильное значение, а это касается не только тех, кто играет там в какую-то лотерею, это касается и страховок, мы выбираем неправильные э, проценты покрытия, неправильно анализируем риски, и тогда причем подвод страховками и рисками вообще там целых прям несколько глав касается и несколько терминов, в которые мы попадаем в качестве кознитивных искажений далее то чем страдают очень многие психологи они любители вводить новые термины это прям какой-то бич все психологи пытаются упаковать то что они нашли в какую-то новую терминологию и здесь в книге вот это часто встречается в том числе когда мы вводим совершенно необоснованные термины этого я вообще в книге в книгах любых, не только в этой, сильно не люблю. Это раз. Во-вторых, это потом сначала вводятся новые термины. Они же потом используются в других концепциях. А потом другие используются в третьих концепциях То есть ты должен для себя строить иерархию новых слов и терминов, для того, чтобы понять, что там описывается Это не всегда удобно. Еще одним разделом. Это то, что повторяется, не знаю для чего, но в конце книги приводятся прям целых больших две статьи, которые писались на много... Где-то они тут приводятся сейчас... Вот, в качестве додатков они идут, то есть еще такой немалый кусок книги и приводятся просто статьи, которые были опубликованы до этого. Но проблема в том, что эти статьи уже были рассмотрены в середине этой книжки. Зачем их было приводить еще раз, непонятно. Скорее всего, для того, чтобы дать вот как раз то понимание, почему они были размазаны по всей книге, откуда они, собственно говоря, взялись. Складывается в середине ощущение, что автор постоянно рыщет над вопросами. А хотелось бы больше выводов и ответов. Вот то, что в конце каждой главы он приводит, как те вопросы, которые нужно себе задать, для того, чтобы это искажение когнитивное решить и не попадать в него. Вот это самая ценная книга. Но его самое меньше, И оно не добавляется и не разбавляется. То есть вот весь этот контекст, он излишен. Эту книгу, если бы вот так вот, пополам, а может даже не пополам, а в три раза разделить, это был бы прекрасный труд. Хотя нельзя сказать, что его не обязательно читать. Книга, которую нужно прочитать абсолютно всем, по моему мнению. Потому что это сейчас часто видно, когда мы в соцсетях устраиваем какие-то баталии и часто люди просто не понимают базовых логических концепций для того, чтобы об этом рассуждать и почему они попадают в эту когнитивное искажение. Не говоря уже о тех людях, которые верят в плоскую землю. Это вообще отдельная песня. Будем надеяться. Они вряд ли, конечно, дойдут до этой книги, но тем не менее. Мы все с вами очень часто боимся акул, самолетов и террористов. А должны бояться комаров, машин и ожирения. Думайте правильно? Меня повернуло. Я уже, я, у меня мучение вот это. Я не могу книжки бросить читать. Вот, то есть, если начал книгу читать, я должен ее закончить.